Нам принесли лимонад цитрусовый И сейчас я буду первую пробу его делать Ну, я, скорее всего, думаю, что это как обычный апельсиновый сок Но попробуем Тут такая прикольная штучка лежит, что это Я не знаю А, это листик цитруса Очень похоже на свежевыжатый а, апельсиновый сок. Прям ну, разбавленный, конечно, льдом с водой, но в целом для утоления жажды самое то. Да. Нам принесли бургер француз. И я сейчас надеваю перчатки, потому что в первый раз я тупанул и этого не сделал. А сейчас я это сделаю, потому что руки грязные будут. Он черный. Типа как Блэкстарбургер. Но я думаю, в и не очень. Ну, чё? Первая проба, как обычно, остается за мной. А какой же он здоровый. Я боюсь, я его не доем. серьезно я реально тебе говорю. Я... Ой, он горячий. Я прям чувствую, он горячий. Такая корочка, смотри, хрустящая. Ну, не хрустящая, а... Ну, вы поняли, свежая. свежая, да, листики салата, получается здесь опять яйцо и опять мясо, но это не курица, это что-то другое. Да, давай я вот так попробую, чтобы он не разламывался весь, с этой палки попробую откусить, откушу вот отсюда прям. Что я могу сказать? Это вкусно? Да. Я немножко испачкался, но тут, мне кажется, без, без испачкаться не вариант вообще никак. Капец. Вот в KFC есть uh, темный бургер. Я не помню, как он называется. Он вроде так и называется. И вот там, вот эта вот темная булка, обычный черный хлеб. Вообще невкусный. Я его один раз пробовал, мне не понравилось. Здесь я прям чистый кусок хлеба хочу отпустить. Реально на вкус обычный хлеб, но черный. Офигеть. Вообще классно. Ой, надеюсь, я смогу это доесть. Да, это реально вкусно. И... И сытно. Я, я реально думаю наелся на, на неделю вперед. Если не на месяц. Класс. Я еле это ем. Я, я, я еле это ем не потому, что это какое-то дерьмо, а потому, что оно очень сытное. Я уже наелся. Я не могу, меня уже не лезет. Но я обязан это доесть. Просто по факту обязан. Я че зря сюда пришел, я че зря его заказал. А еще в перчатках так непривычно. Как будто у меня руки прям вообще жирные и грязные. А я их снимаю, они будут чистенькие. Классно. Сколько я уже минут 15 его пытаюсь съесть? Жесть. Ладно, хоть первую мне вот помогли съесть. А этот, я один ем. Ой. Я бы хоть здесь упал бы и не вставал после того, как я это доем. Я вот это все в рот вмещу? Думаю, да. Надо попить. Сейчас, подожди, оно уляжется. Это как, как то эстафеты, я не знаю. Ешь, ешь, ешь, ешь. Ох. В моих глазах видна боль? Потому что в моих глазах видна радость, счастье и веселье от того, что я ем. Реально, меня уже тошнит на это. Ну что могу сказать Слов нету <смех> Я первый раз на самом деле вот в подобный подобном месте типа аля как не Забегаловка там по типу Макдака или КФС, А именно как, как как кафе бургерное, типа Это типа ну, вот наподобие таких бургеров я ел разве что никогда, да, первый раз. И первый раз меня куда-то пригласили, вот так вот, и, и типа все это, и, типа, я не знаю, я, я, я рад. Я, во-первых, хорошо меня пригласили вообще, а во-вторых, а во-вторых, здесь скоро открытие, да, и скоро здесь будет толпа народа. Я в этом уверен. Да. К сожалению, все изменю я не попробовал. Но я думаю, обязательно исправлю. Я все еще хочу попробовать Russian Paradise. Это вот эта вот штука. Она выглядит очень пиздато, так сказать. Пока мы пробовали только кубанская курочка и француз. Вот эти два. Вот. Теперь у меня есть планы на будущее. Попробовать все, что здесь есть. Когда я все это выполню, я не знаю. Но надеюсь, что выполню обязательно. <свист> да. Ну, мы тут все поели, посидели, и я решил взять пиво. Я особо пиво-то не пью, но ради такого случая взять стоит. Как сказали, у них своя пивоварня вот Ант. Краснодарский парень, своя этикетка, бирка, вот это вот все, короче... Как оно? Фирменное называется? Во, фирменное получается. Сейчас я его открывать пока не буду, я открою его попозже, наверное, дома. И дома уже попробую, потому что, ну, здесь не хочу. Хочу дома. Под вечер. Под, под вечер. Под вечер будет самое то. Да. Думаю, да. Пока я его уберу в рюкзак, чтоб не забыть тут. Классно. Ну, короче, мы все, мы похавали. Было вкусно. Реально вкусно. Жаль, тебя тут не было, Лен. Короче, открытие Краснодарский парень 17 мая. Вот буквально в пятницу уже послезавтра. Все, кто живет в Нижневартовске, у нас тут. Все быстро сюда. Еда огонь. Но жаль, вот этот бургер. Мы так и не попробовали. Я хотел его взять. Но его не было. Обидно. Я хотел его взять. Он выглядит пиздато. Но не было, увы. Короче, мы вышли. А, мы да. идем в Европу. Чтобы хотел сказать по малючке Тохе. <смех> Леви купить кошелек, похавать. И потом мы едем. Короче. А куда мы едем, это уже секретка. Надеюсь, мы туда, куда поедем. Затем зачем мы поедем, мы это купим. Да, Люба, Купим же? Репортаж вместо событий да, Репортаж вместо событий мы купим но, А птичка чтобы... у хотя маленькая, да? Да, короче Сегодня очень холодно, блять Обычно не так холодно А сегодня что-то прям пиздец Я иду, у меня руки уже замерзли Ну ладно, хоть сейчас зайдем, погреемся, Похаваем И поедем Туда, куда надо Короче мы зашли, мы потратили все левины деньги практически. Он купил себе кошелек, купил наушники, деньги на карту закинул, на другую карту. Ой, на телефон, на карту, эту транспортную. И, короче, у нас денег А Мы хотели купить кальян. Кальян отменяется, поэтому мы купим его в другой раз. А сейчас мы будем хавать и... А, и нам надо пойти и тачку твою чистить. Да, но сначала в хобби сходим. Да? Окей, okay, ну ладно, погнали кавать и дальше ебашить. Короче, я проснулся где-то минут 40. Сейчас собираюсь, и мы с Дэном едем кататься на великах. Просто потому что мы так захотели. Вот, да. Короче, мы тут уже катаемся, и я взял велику Лёвы, а у Левы, сука, педаль сломана. Мы, ебать, ее перекрутили изолентой дважды. Но что-то особо ничего не помогло, я вот сейчас еду, она все равно как-то криво себя ведет И хер его знает, как тут дальше пытаться нормально Ну, Но мне кажется, я немножко выбил педаль Я не виноват, так вышло Там вон где-то Дэн катается сзади, Дениска Вот, короче, как-то так Мы еще ехали, у меня педаль оторвалась нахуй. Я, я так, прыгай, я так очком печатался блядь, в эту сидушку ебаный свет. Ааа, -а -а, сука, как это больно. Ахуеть. Это пиздец. У меня 20 минут осталось на то, чтобы дойти до ТЦ и все. А время? Буквально без двадцати То есть, у меня через 20 минут начинается фильм А я не успеваю Заебись Все ужас, просто холодно И это все как ебаст. Я в ох... У меня... У меня осталось 15 минут Но благо мне дойти тут еще 2 минуты И я уже на месте Фу, я иду просто как не в себе нах... Как, блять, Соник, только пешком Снег еще херачит, просто ужас Вот а -а -а. Холодно, пизда А вот и Европа Мне вот сюда Ну, благо я успел Заебись Меня сейчас охранник не хотел запускать Потому что типа в 10 часов только открытие ТЦ А типа у нас билеты не взяты То есть мы их в Иннете купили А взять по факту не взяли Или как попустил? охренеть ну, короче, все. Я накид поднялся. Вон Мы с ним идем. Пустители. Вперед. Сейчас да ждать, пока нас запустят. да это да да да хорошо, я я успел. да то это была бы такая жопа, если бы я да да да да да да я гуляю один и, в общем, я пришел на озеро блять, на озеро, на реку на опь вот тут такая тишина практически никого нету нахренеть, да? вот и я о том же сейчас думаю, может, чутка по трению наверное если мне будет не в впадлу и наверное не знаю пойду посижу поразмышляю о жизни и все такое посмотрим Я немного потренил, тут вот, тут вот, где-то вот там вот, и сейчас не знаю, что делать, пойду, наверное, посижу, побью отдохну и а, пойду вот туда, вперед, дальше, не знаю, посмотрим. Сейчас возьму свои вещи, опа, да, ой, вот, возьму вещи, возьму, сука, Надеюсь, надеть все-таки, наверное... Вот и собственно говоря Не знаю пойду куда-нибудь Время почти 5 утра Как неудобно застегивать рюкзак одной рукой вы бы знали Поэтому я могу сделать вот как-то так ебать оно стоит Оно стоит, я херею И пойду наверное Пока не знаю, короче Пойду, наверное, туда Пошлите со мной А то куда же вы без меня, а куда же я без вас Вот На самом деле, у меня в городе В это время суток без денег Делать абсолютно нехер Можно только ходить Убываться типа красотами Вот на примере вот этого И, собственно, все больше тут делать абсолютно нехуй Там какие-то типы в тачке сидели сзади вот меня Там где-то тачка стоит Короче, вот они сидели там Похоже на меня полили Может, что я там немножко прыгал плюс Там еще прыгал Короче, да, как-то как это вот все вот так вот Сейчас, наверное, дойду до сцены Называется амфитеатр Да, театр под открытым небом Давайте вот так вот Театр, мне вот, там, кстати, уже солнце выходит. Где-то там, да, вот в тепле становится. Но мне не так тепло. Мне жарко, я даже, можно сказать, я напрыгался, набегался, и я хочу спать. Поэтому сейчас я пойду туда, вперед, а там уже больше тут делать нехуй. Блять, свет вырубили, нечестно. Я только снимать начал. Мы зашли в зал, сидим Судя по инету, все билеты распроданы Но пока тут меньше половины людей Вот так Это будет историческая хуйня Класс Мы только что вышли с этого с фильма Это было просто что-то Это историческая хуйня, пиздец просто да, я, блядь, пять раз, сука, ревел в этом фильме! Пиздец! Реально, без слёз, я пошлась, ну, сука, погода еще такая! Блядь! Ап! Вот в конце, когда не мне, блядь, я прям думал зареветь на весь зал и закричать нет! Но сдержался кое-как, я, блядь, старался, Реально, надо было брать себе корвалолу на фото, Это реально что-то. Это что-то. Уф, Ну, блять... У меня реально там ра раза два на микроинфаркт точно случился... Это... Как сказать-то... У меня слов нет описать э мои эмоции, это пиздец... Это в я в просто... И тут ставку с на улице... Да... Просто это пиздец... Реально, это, ребята, это пиздец... Серьезно... Блять... Я не знаю, даже сказать уже нечего Посмотрите обязательно Кто еще не посмотрел вот На момент выхода вот этого Обязательно, просто это Ой, блядь Я не знаю, как это описать Неебически Ой, охуенно не Аж сердце что-то не Это неебически охуенно было Вот это вот Самое охуенное завершение 1-летней истории, блядь кто не начал эту историю, он же ее и закончил. Это все, это просто охуеть.